Вы проводите много времени в интернете, посещаете социальные сети и информационные ресурсы, пользуетесь поисковыми системами и смотрите рекламные объявления в сети. Зарабатывайте на этом хорошие деньги на платформе Cookie Pro. Все довольно просто. Наверняка вы не раз замечали, что практически все сайты просят разрешения использовать ваши куки-файлы без каких-либо внятных объяснений. И большинство пользователей интернета просто соглашаются на это, не понимая, зачем это нужно. Для специалистов по рекламе и маркетингу ответ прост и понятен. Куки-файлы имеют огромную ценность, ведь если бы не они, то многомиллионные рекламные бюджеты расходовались бы впустую. Например, человеку, который интересуется зубной пастой, рекламные площадки показывали бы рекламу пылесоса или автомобиля. Именно куки-файлы делают рекламу целевой. Таким образом, сайты совершенно бесплатно получают от вас информацию, которая имеет огромную коммерческую ценность для большого количества компаний, рекламирующих в сети свои товары и услуги. Вы можете исправить это досадное недоразумение прямо сейчас! При посещении любого сайта или страницы в интернете в память вашего смартфона или компьютера записываются файлы с данными, которые называются куки-файлы. Куки-файлы лежат в основе всех маркетинговых и рекламных кампаний в интернете, от малобюджетных до многомиллионных. В них содержится информация о ваших предпочтениях и поисковых запросах. Благодаря cookie-файлам рекламные сети знают, какую рекламу вам показывать, и это далеко не все возможности, которые предоставляет технология cookie. На каждом посещенном вами ресурсе в ваших куки-файлах создается обширная база данных людей, интересующихся определенными товарами и услугами, и людей со схожими интересами и потребностями. Технология куки позволяет находить совпадения в поисковых запросах и в посещенных сайтах между совершенно незнакомыми людьми. Это и есть глобальная сеть со сложной структурой взаимосвязей между пользователями интернета. На платформе Cookie Pro вы можете продавать свои куки-файлы напрямую коммерческим компаниям, которые в них заинтересованы по самым высоким ценам на рынке. Продавать свои куки-файлы на платформе Cookie Pro очень просто и под силу каждому. Система сама просканирует ваш смартфон или компьютер, даст предварительную оценку стоимости ваших куки-файлов и создаст вам персональный аккаунт. После чего вы в несколько кликов сможете продать свои куки-файлы и получить заработанные деньги. Вы сможете зарабатывать каждый день на платформе Cookie Pro. Чем больше времени вы проводите в интернете, тем больше ваши ежедневные заработки. Начните продавать свои куки-файлы прямо сейчас!